Всем приветули, с вами Рома Райт. Перед началом видео хочу вас попросить подписаться на мой канал, давайте попробуем добить тысячу подписчиков. И если мы это сделаем, я буду очень и очень рад. Что ж сегодня у нас топ-5 модов для игры My Summer Car. Не выключай видео раньше времени, так как в конце будет самый классный мод, погнали. Данный мод добавляет новый автомобиль в игру My Summer Car, который называется EDM. Он находится во дворе алкаша, что получить от него ключи, нужно ночью дождаться звонка алкаша, приехать в город, подъехать к алкашу, чтоб тот сел в машину и отвезти его домой, и как всегда он за это заплатит, и вместе с деньгами он даст ключи от ИДМ. Как некоторые знают, еда теперь может портиться. И этот мод добавляет индикатор состояния еды. Он показывает насколько испортился тот или иной продукт питания. Все что нужно сделать, это взять в руки любую еду и нажать комбинацию клавиш Alt, плюс Добавляет в игру новую взрывчатку C4. Особенности C4. Пользовательское сообщение о смерти. Очень смертоносная взрывчатка. Детонатор появляется везде, где вы появляетесь. Так что, если вы когда-нибудь потеряете ее, вы можете либо перезагрузить игру, либо сохранить и перезагрузить. Будьте аккуратны и отходите подальше от С4. У нее очень взрывчатая волна. Устали от слишком быстрой порчи продуктов. Хотите полностью избавиться от этого или просто замедлить его. Этот мод добавляет возможность увеличения срока годности продуктов. Установите скорость, с которой вы хотите, чтобы еда испортилась, между тремя режимами. Или полностью отключите порчу. Этот мод заменяет Сатсуму на вас 2106 а также заменяет хайоска на уаз буханка, никаких особых изменений я не заметил, обычная замена текстур. А также мод немного требовательный, так что скачайте плагин для оптимизации игры. На этой красивой ноте, у меня все. Если не сложно исполнить мою мечту, подпишись на канал и поставь лайк. Я обещаю, что видео будут идеальны, так что подписывайся. А на этом у меня все. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и до встречи в новом видео.